привет сегодня я хочу вам показать как я пеку хлеб дарницкий на закваске закваска у меня ржаная вот такая вот видите она пузырится эту закваску я сделала по моему еще до нового года и в общем пеку хлеб какие-то еще Пишки. Пеку хлеб, выпечку. Это закваска натуральная. Там много всего, что можно говорить о ней. Единственное, я скажу, что это бездрожжевая, на, это мука и вода. Муку я использовала цельнозерновую ржаную. Вот здесь она вот так выглядит. Есть еще несколько вариантов, но это лучшее, что мы для себя нашли. Вот, еще я буду использовать здесь пшеничную муку, это я завтра покажу. Сегодня мы ставим опару. Значит, вот закваска, я ее делала одну неделю. Ну, не совсем одну неделю, я делала ее почти месяц. То есть, много раз у меня она не получалась, но в конечном итоге получилась И я ее сделала, она у меня работает, и все замечательно. Ну так, приступим. Значит, закваски 180 грамм закваску нужно перемешать. Вот посмотрите, какая она. Видите? Вы ее перемешиваете. Закваску я храню в холодильнике. Вот сейчас здесь в этой закваске 75 осталось, остается закваски 75 грамм муки и 75 грамм миллилитров воды теплой. Сейчас вот это вот количество закваски здесь я отсюда забираю 180 грамм и у меня останется 75 закваски. Я опять добавлю воду и муку. Готовлю я примерно раз-полторы в полторы недели. Так, 180 грамм берем весы. Закваску покажу, какая она. Она такая тягучая. Видите, какая. Вот такая. Вот вы знаете, кто-то... Кто Где-то я услышала одного из блогеров, те, которые, ну, просто о жизни снимают каждый день. Они говорят, вот как хорошо, рецепт сняла там, и он там бродит по YouTube. Вы знаете, как не просто снять видео, вот, рецепт. То есть ты когда делаешь это вот каждый день сам, у тебя получается все, в общем-то, на ура. А тут ты стараешься, чтобы вам показать и объяснить. Иногда даже что-то забываешь. Так, ну и здесь на ложке, в общем, 177, и на ложке 3 грамма, в общем, 180 грамм закваски. Теперь сюда мы наливаем 150 грамм теплой воды. И перемешиваю. Нужно, чтобы закваска растворилась. Вот это все шаманство, оно того стоит. Правда, девочки и мальчики, хлеб великолепный. Он э, вот пахнет медом. Если вот вы сделаете правильную закваску, то это просто вот замечательно. Я не, ну не делала, не, не рассказывала, как, я дел, как, как закваску готовить. Но если вот ну, действительно кому-то это интересно, и я, конечно, расскажу и покажу. Но это вот видео такое будет длинное, это целую неделю. Просто поищите очень много рецептов. Так, теперь в эту смесь мы просеиваем 50 грамм цельнозерновой ржаной муки. И все тщательно перемешиваем. Хлеб готовить вот очень просто. То есть, вот вечером мы сейчас ее поставим, эту опару. Она у меня просто до утра. Сейчас вот вечер, без 28. Ну и примерно в это же время, через 12 часов, я продолжу работать с этим тестом. Вот такие сейчас скажут. Что учится? Пошел в магазин и купил хлеба. Так вот я вам скажу, хлеб разный продается. Мы единственное нашли хлеб, который подходит мне, моему организму, в городе Чехов на хлебзаводе. В Московской области, там есть возле рынка, хлеб-завод и при нем магазин. И вот в этом магазине, если кто там живет, очень вкусный был ну, лет 10 назад вот дарницкий хлеб. А все-таки этот хлеб, он бездрожжевой и не вызывает вот у кого изжога от хлеба, от хлеба, от дрожжей. В общем, вот такая у нас получилась опара. Смотрите, как она пузырится. Так, теперь вот я положу Эту миску в пакет. В пакете у меня здесь были, куда делись? С этой стороны. А, да. Отверстия. Видите, дырочки я ножом просто прорезала. завязываем И поставлю на 12 часов в теплое место. Всего сейчас у нас такая уже ранняя весна. В домах и в квартирах еще прохладно. Если кому интересно, я расскажу, где у меня теплое место в доме. Так, это я сейчас поставлю в теплое место. И что нам нужно сделать еще? Это вот здесь крупная соль. Здесь 7 грамм. Я пробовала добавить 10 грамм, 5 грамм. Вот 7 грамм – оптимальный вариант. И залейте примерно 30 миллилитров, 30 грамм такой горячей, горячей воды. Это нам завтра пригодится. Вот так. И эту соль нужно растворить. Ну и, в общем-то, на сегодня все. Завтра продолжим. Итак, прошло ровно 12 часов. Но если вы там поставите на 10 часов, если вы поставите там на чуть больше-меньше, неважно. Смотрим. Вот такая у нас, видите, опара. Она вся пузырица пахнет яблоком продолжим значит вот здесь у меня вчера было 7 грамм соли и 20 миллилитров воды я сюда добавила еще 130 миллилитров воды то есть 7 грамм соли и 150 миллилитров теплой воды добавляем сюда и просеиваем вот тут у меня 160 грамм цельнозерновой ржаной муки и 160 грамм пшеничного, у меня высший сорт. И просеиваем сюда. Готово. Теперь или палочкой, или ложкой. Вы все это замешиваете, я буду делать это рукой. Тесто будет такое жидкое, липкое. Вымесить его нужно очень хорошо, чтобы не было ни комочков, ни, чтобы ну, вот, все промесилось. Готово. Теперь вот у меня вот такая форма. Она обычная, ну, по-моему, Вот такая. Я ее простилаю пергаментом вот таким образом. В принципе, никаких проблем не было. Один раз я не смогла, у меня хлеб почему-то прилип, поэтому я теперь вот так делаю. И вот это тесто нужно перенести в эту форму. Дальше мы это сделаем лопаткой. Вот из всего процесса самый такой, ну, момент не очень эстетичный. Но вот так вот с тестом работаем. Вот силиконовая лопатка очень удобно. Все тесто из миски переложить сюда. Так, теперь я делаю так. Я смачиваю руку. И мокрой рукой тесто вот так вот хорошо Придавливаю. Разравниваю. Вот так. И отправляю в то же теплое место на полтора часа. Но я ставлю будильник на час. За полчаса до окончания расстойки я включаю духовку. То есть я сейчас поставлю будильник на час. Через час я включу духовку. Как раз нагреется духовка до 250 градусов. И еще тесто полчаса будет стоять. И продолжим. Также форму мы убираем в пакет. Постарайтесь, чтобы верх вот так вот не проседал. Завязываем и отправляем на расстойку. Так. Вот прошло полтора часа. Хлебушек подошел. Вот вот он выглядит мы его побрызгаем водичкой сверху так обильно духовка у меня разогрета до 250 градусов я сейчас поставлю вот на 15 минут лампочка перегорела я уменьшила температуру до 210, и сам хлебушек я разворачиваю вот так, и оставляю на 15 минут. 15 минут прошло, ставлю на 30 минут, и убавляю духовку до 200 градусов. Все, 30 минут прошло, достаем хлебушек. Вот такой хлебуш. Так, мы его сверху также обильно сбрызгиваем водой. Достаем. И вот так оставляем остывать. Сейчас, Миш, все. а это что такое а, ну это рубленые котлеты из куриной грудки на хлеб намазывать нет это рубленые котлетки из куриной грудки это на сегодня будет на обед а, понял. у нас есть кстати рецепт рецепт у нас есть а, ссылочку оставим так ну в общем вот хлебушек вот послушайте какой он хрустящий Вот. И сейчас мы посмотрим в разрезе. Вот такой он в разрезе. Еще и дымит. Парит. Он еще теплый, просто уже времени нет, но вот решили разрезать, показать. Красавец. Пахнет неудобно. Да. Приготовьте, не поленитесь. Если заинтересует, вот, как приготовить закваску, я, конечно, расскажу. Все покажу. Это очень просто. Вот вы знаете, кажется, что вот там 15 минут, еще 15. Если вот на кухне вы здесь крутитесь, там, готовите что-то, что-то делаете, это все вот достаточно быстро. Ночью тесто постояло, и потом буквально там 2,5 часа и хлеб готов. Всем здоровья. Пока.